Татем Profi представляет вам двухугольную швейную промышленную машину фирмы Zodge. Она оснащена прямым позиционирующим приводом, со всеми автоматическими функциями обрезки и подъема лапки, обрезка ниток, отключение игл и пульт управления всеми закрепками имеет. Плюс у этой машины увеличены челноки. Ченлаки японского производства Фирмы Хироса Хок Модель 28 75-45-3BD-D3 ПФ Посмотрим как она работает Отключаем иглу То есть лево-право Отключается без проблем как надо я брюшка обрезка. Игла выбрасывается наверх с помощью специального устройства. Машина в немецкой комплектации с немецким столом. Очень популярная модель. Обратите на нее внимание.